Сегодня была проведена фиксация 14 виниров на верхней и нижней челюсти нашей пациентки. Предварительно на прошлых выходных мы обработали 14 зубов. Эти виниры мини-инвазивные, то есть это очень тонкие, ультратонкие виниры, которые требуют минимальную обточку, фактически создание шероховатости на своих поверхностях, то есть на поверхности зуба. Мы провели обточку на прошлых выходных, это препарирование, и сегодня был проведен этап фиксации данных виниров. Фиксация заняла несколько часов, потому что это очень ответственный, важный этап, на котором происходит адгезивная фиксация конструкции. Что это значит? Сами виниры за счет того, что они очень тонкие, как ювелирные изящные изделия, они должны быть очень правильно зафиксированы. Обычный цемент для фиксации виниров не подходит. Здесь работает адгезивный протокол. Мы создаем условия для химической связи поливошпатной или люминирной керамики, которая связывается непосредственно с зубом. Когда этот контакт произошел, данный винир уже не может отколоться и если вдруг происходит какая-то травма, то этот винир может отколоться только зубом, то есть настолько прочное соединение. Эстетический результат мы получили прекрасный, пациентке очень понравилась работа, зубы получились прекрасной красивой формы, они коррелируют с ее зрачком, очень красивый внешний вид лица о чем, собственно, свидетельствуют фотографии нашей пациентки, ее хорошее настроение. Вот. Результат работы удовлетворил также и специалистов, которые выполняли работу, и непосредственно пациентку. Поэтому данная работа требует очень высокой квалификации, которой владеют сотрудники Института базальной имплантации, и такие работы мы проводим с большим удовольствием и высоким профессионализмом. Хочу выразить огромную благодарность Андрею Евгеньевичу и его команде за профессиональную работу, Спасибо за мои яркие эмоции, за мою ногу, до да, снежную улыбку. Вы лучше.